Всем добрый вечер. Перед сном решили зайти мы и продолжить расслабляться. Эээ, так, что мы сейчас будем делать? Так, так, так. А, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. О. -о, -о, -о. Смотрите-ка что у нас есть. Так а давайте-ка еще раз постараемся по-быстрому. Делаем так. О. Сейчас стараемся продать, чтобы освободить. Так. Извлеченные данные оставляем. Хотя смотри, смотрим. Стоит ли что-то продавать. Так, навигационные данные у картографа. Э -э ну что ж, подаем радон сейчас. материал ладно продаем так и вот мы получили сколько денег сейчас смотрим здесь что нам не надо а примерно пример может это даже и оставить так хорошо а я вспомнил сейчас, а тут и есть из расы Вайкин, есть Охотник на Стражей, воин вдыхает остатки боевого газа и улыбается мне снова приобретенной безмятежностью. Делаем подарок, Охотник на Страже Амба Басси с благодарностью принимает мой подарок. Итак, отношения с ним улучшены. Это хорошо. Так. А, я бы еще один... А, не то, не то, не то. Так, пожалуйста, пока уходим. Хотел еще раз. Можно ли еще один подарок дать? Можно. Делаем. И вот. Так. Нам бы на другую сторону. Новый ранг у Венкина. соучастник. Все участник. Питация Вайкинов 2 из 9. Итак, итак, и так. это с этим и взаимодействовать? Просто покрутить стол. А где у нас картограф? так похоже я все же не туда пошел может это там где-то было ладно значит это тут картограф Корвокс смотрит вверх. Быстро сканирует меня, а потом раскрывать свой того карт. Так, обменять определенные карты. Например.. Планетарная карта. Вот. Сейчас активируем ее. Право вкладываем маршрут. Обнаружено убежище. Очень хорошо. А, вот эта особенная ячейка, я уже тыкался на такую информацию, так что что мы сейчас делаем? Теперь мы проложили еще маршрут. И так. Сейчас будем что ли выдвигаться тиху Полетели. Набираем скорость. Та-та-та-та-та. Полетели-полетели на всех скоростях. Прямо вот туда. К разбившемуся грузовому кораблю на едкую планету помните мы говорили что мы продолжим в следующий раз так вот этот раз летим к разбившемуся грузовому кораблю с планеты а вот он видите он мы его уже видим Читайте с орбиты с орбиты мы его не видели конечно но так давай ты сможешь о скорость скорость снижается Вы должны где-то высадиться поблизости а, мы даже прямиком там можем высадиться. О. запущен процесс приземления, готово. И когда мы высаживаемся в таких точках, мы не тратим э, запас взлетного ускорителя вместо назначения достигнутого. Вот. Правда, наш звездает немного задел эту вещь. Ну ладно. Что ж, бывает. Сейчас узнаем. А, подождите-ка. Поднимаемся. ветра термина угрозового корабля. Извлечение журнала завершено. Читаем журнал. Дэйттемп 1.466.8 Жизнь продолжается. День за днем. доставка за... Я надеюсь скоро попасть домой. Жить как не для меня. Дальше. Обнаружено множество сигналов Стражей. Срочно требуется выход из варпа. Они тут Стражей. Что они делают? Они сажаются друг с другом. Корабли стражей атакуют друг друга. Пока что игнорируют нас дальше дальше неизвестно что-то произошло вместо спасения имущества кого субария соберите материалы с места аварии но не забываем что это едкая планета так что мы можем тут найти пример что у нас есть? У нас есть плазмомет. Совершенно важно это в путешествие в путник в родину 20 КС. Так сейчас пока идем на расщепитель. Идем сюда и смотрим. Поднимаемся. так здесь есть грузовая капсула забираем забираем мы что-то получили уходим тут пошла радиация О. там выходит радиация сломали и запоминаем, что тут произойдет то же самое. Будет высвобождение радиации. Так готовимся просто. Сразу уходить. Забираем это все и уходим. Как может скорее. но все равно радиация нас заденет. он даже на таком расстоянии мы сломали так настала ночь у нас ночь на дворе теперь смотрим дальше а сюда мы не пройдем да так хорошо Тогда идем сюда. Итак, мы попадаем в еще одно место и ломаем поврежденные панели, позволяющие нам выбраться отсюда. Как можно скорее, что... Потому что тут будет выходить радиация. Готово. Но сюда мы не выйдем, конечно же. Но вот выход есть с тех сторон. Так, грузовая капсула. Забираем это все. Потому что мы сможем это позже переработать. Так, варп ячейка. Так. Где тут что еще есть? Вот здесь Есть грузовая капсула Вот она Сейчас мы забираем и уходим. Так. Смотрим дальше. Грузовая капсула. Идем-то на сюда. А следующая наша остановка в убежище будет тогда. Это здесь. А, так не пройти, да? Хорошо, идем в обход. интересно интересно так хорошо ломаем пока найдем проход надо начать будет как-то вот вот и проход грузовая капсула где находится сейчас будем уходить отмечено, отмечено. отмечено. значит так тут что-то еще осталось дико давайте посмотрим это не та самая капсула что нет находится дальше а, -а, -а упал так идем дальше это другая капсула вот она так Забираем и уходим. Цель достигнута. Мы собрали материалы с места аварии. Что дальше? Похоже на этом все. Мы же выполнили свою задачу. Мы можем проверить снова. Не, нельзя уже с мойком взаимодействовать. Так. Сейчас. Все, да, мы выполнили. Так. Теперь где находится убежище? Вне планеты. Ошибка подключения. А почему? А, это я подумал, связано ли это с. реальным соединением нет это значит по игре я просто это проверил так вылетаем и сейчас направимся в убежище посмотрите вот сколько звезд мы видим перед собой астероиды пошли астероиды можем их ломать но мы сейчас не будем ошибка подключения что полетели? полетели меньше минуты и мы будем там на споровой планете находится убежище планета с кольцами Выравниваем, и сближаемся с планетой. Так, снизилась скорость, ускоряемся. Так, о, -о, -о. смотрите-ка. Так, сейчас нам нужно высадиться здесь. Вот почему ошибка подключения. Итак, интересно, интересно. Место назначения достигнуто мы нашли смотрите-ка вот это открытие реально смотрите-ка что мы нашли вот бы знать еще что это пункт на минус то получены навигационные данные так это убежище да интересно как с ним взаимодействовать сейчас посмотрим если тут хоть что-нибудь А, смотрите-ка, сбой, индикатор, кеоску, ошибка подключения. Итерация с таким вот номером. Терминал мерцает, ожидая ввода. Загрузить данные. Сценарий под программа Страж 20391, готова вмешаться, если форму жизни объявит войну. Удаление из истории, продолжение протокола создатель. Стражи устраняют биологический вид. Не возвращаются. Диагностика, ошибка, ошибка, потеря данных, ошибка. Анализ продолжает следовать изначально запрограммированным директивам, развивая свою способность моделировать конфликтные сценарии. Устаревшая модель поведения. Потеря данных беспокоит. Возможная потеря контроля. Самосознание? Интересно, что бы это значило? возможно мы просто должны были узнать информацию вот зачем мы сюда пришли теперь когда мы это сделали мы что мы дальше будем делать мы можем ячейка расширения мультитул у нас есть одна варп ячейка тем самым мы у нас же есть, а подождите, у нас похоже нет гипердвигателя, поэтому без него мы не сможем отправляться в другие звездные системы. Так что что мы сейчас будем делать? Можем отправиться на звездолет, и я сейчас мы посмотрим. так это у нас расколотая планета да это у нас вонючая планета что у нас тут жидкий ад я вот уже не помню споровая планета необычная а тут А точно не на этой планете закладывать базу а это у нас такая едкая планета и тогда остается только эта планета или вот эта вонючая планета можно на вонючей планете тогда а на едкой планете больше ресурсов есть и повышенная активность стражей. Так, предлагаю слетать еще на вонючую планету. Чтобы посмотреть, где лучше обосноваться. На этой планете или на вонючей планете? Так, да, летный ускоритель заправлен на 60%. Еще хватит. А, звездолеты наоборот летят в эту планету. Ну, значит, у них есть какие-то дела. Так, пока что немного полетаем. И теперь смотрим. Что это у нас за планета? Расколотая планета. Это у нас... Вы уже знаете, споровая планета. Так, там что? Едкая планета. А там... Вонючая планета. Давайте что мы сейчас сделаем мы сейчас слетаем груза вот чтобы не видеть этих конец сейчас правимся на вонючую планету больше минуты, да, конечно, мы будем на нее лететь, но мы туда прилетим. И посмотрим снова на эту планету. Где-нибудь поставим компьютер, это будет первый шаг захватки нашей базы и тогда мы отправляемся похоже нашего им... заряда импульсного двигателя нам не хватит тогда надо заправлять его сейчас все мало топлива хорошо используем перец о сразу зарядил Продолжаем наше путешествие. Видите, без импульсного двигателя больше полтора часа мы летели на планету. А так мы уже затратим сейчас меньше минуты. Даже меньше, чем полминуты. с вонючей планетой <смех> так быстро я предлагаю замедлиться и где-нибудь здесь высадиться так и как удачно мы приземлились. Смотрите-ка. Засыпанный технологический модуль. Забираем. Так. Смотрите-ка, как выглядит эта планета. Ну, возможно, правда, водючая планета. Жидкий ад ресурсы сносная фауна щедрая флора полная стражей нет знаете что мы скажем это все хорошо но о тут месторождение меди берем или у нас меди хватает ну у нас меди хватает мы можем забрать еще вот таким способом. Смотрите, как мы будем забирать медь. Все же не помешает. И заодно, конечно же, мы получаем силикатный порошок. Стражи нам не помешают это делать, так что мы можем спокойно это делать. То стражи могли бы нам ссыпать по вот пятое число. Всю медь забираешь? Не позволим. Но тут местной космической полиции нету. Или милиции. Называть можно как угодно. Поэтому мы можем безнаказанно. Это делать. Вот мы получили еще медь. Теперь сколько у нас меди? 632. так Мы истощили еще одно место рождения меди. Итак. Сейчас же я подумал, что если мы будем основывать нашу базу.. Не на вонючей планете, а на споровой планете. Тут фора и фауна необычная. Тут у нас утерянная потерянный Ребен вырезана. Стражей тоже нет. А вот тут повышенная активность стражей. Насаждают правила. Жгучая атмосфера. Фора щедрая. Нерегу... Фауна нерегулярная. Корваксы. Ага. Тут везде у нас корвукс, как доминирующая раса. Короче. Летим обратно на споровую планету, я решил. Ну да, еще сбегаем. Посмотрим, можем ли мы что-то с этим сделать. Ну, можем, но нам нужен продвинутый расщепитель. А он у нас есть? нету ладно тогда пошли и полетели Видим три планеты, только одна из них нам нужна. Летим на споровую планету. Там чаще идем можно найти медь, золото и натрий. Это хорошо. Так что полетели обратно на споровую планету. Пока что мы вращаемся только в пределах этой звездной системы. На самом деле сейчас высадимся на споровой планете и уже будем базу закладывать и продолжать что-то еще делать в следующий раз что на этом мы закончим ускоренное сближение с планетой которую мы проводим итак тем Так, все. На этом мы заканчиваем. И будем уже продолжать в следующий раз.